Всем здорова. У нас интересная работка. Заскочила. Крыша заводская м -ка, Заводской карбон. К сожалению, я не успел начать снимать. Тут все подряд наскочили и сделали антистресс. Это самый большой кусок, который мы смогли снять вручную. Остальное водой, воздухом, ну частично посрывали. Непонятно, по какой причине это произошло, но в некоторых местах, пока машина, видать, плыла из Америки, что-то на крышу капало и разъело вот эту ламинацию верхнюю. То есть сам карбон, в принципе, целый, остался. Сняли мы фактически вот этот ламинированный глянцевый слой. Под лобовым стеклом, туда, куда стекала какая-то гадость, вот оно, вот так вот себя ведет. И на крыше вот в этом месте. Оно даже видно, где оно было накапано. Вот с этого места, по сути, мы разорвали всю крышу. То есть само по себе, когда лежала на плоскости, ламинация это не отрывалась. Вот где было повреждение, исходя из этого, уже пошел отрыв. Что нужно сделать? Нужно сейчас из автомобиля снять потолок, оттопырить его и снять антенну. Она нам мешает, мы же не сможем выполнить до конца нормально по-человечески ремонт пока не снимем антенну. Далее, отвернув все резинки каким-то макаром, то есть, может, шнур загоню, может быть, скотч отворотный сразу буду ставить, но нужно же уйти туда, под крышу. То же самое тут, точнее, под стекло, то же самое тут спереди. Дадуть, очистить. Далее, будем матовать очень-очень мелкими наждаками, то есть, после тысячи работы все вестись. Нужно посмотреть что это у нас видно Карбон ли это Или это просто еще толстый слой эпоксида Потому что по структуре нитку уже как будто карбон Но не факт То есть Нужно Брать пробовать щупать В общем приступаем Выдираем вот эту всю красоту с автомобиля Разбираем боковые стойки Ну тут есть чем Заниматься тут по салону Ручки поснимать, фонарики все эти. ты короче, работы попутные. Стойку центральную оттопырить. Работы попутная куча. Заводская М-ка красота. Реально красота. Надо ее подоживить чуть-чуть. Так, оттопырил я потолок. И увидел во внутрях следующую картину. Антенна у нас снимается, сука, снаружи. Поэтому отчасти, как бы я и зря потолок. Но это уже чисто привычка такая, как бы, да, там снять, чтобы чтобы его подвесить вот. вот эта штуковина сидит на стекольном клею то есть не на скотч чтобы не потекала это я так понимаю чисто из-за изоляции получается что эту штуковину можно если у вас нет снять кого нибудь на парковке имея шпати как бы все Сейчас открутим ее вытащим наружу и снимем провода все сняли и интересный момент это то о чем мы как бы и думали там где было воздействие ультрафиолета имея подорванный край снималась ну, не сказать что прям легко но снималась все там где подошел закрытая часть без ультрафиолета, даже имея подорванный край, даже шпателем не идет. Мы ради хаха -ха вчера руками много довольно таки сняли. Вот тут тоже до молдинга доходит и все, и все. То есть тут он прям она струится, да, и облазит. Ниже же нет. Ну и флаг ему в руки. Значит, снимаем до тех степеней, пока у нас снимается, там под молдингами, где еще... Как, как все сниму, включусь, будем определяться, что же это у нас мы видим. Карбон в чистую, либо же просто эпоксидный слой. Ну все, снялось. Все, что снялось. Теперь посмотрим, что у нас это. Мне нужна вода, мне нужна. Полторушка попробую с водичкой. Просто дотрусь до как бы ровного состояния нитей, посмотрю, что же мы видим. Потому что от этого будет зависеть то, какой тип ремонта мы выбираем. Либо же все смело матуем 600-800 на сухую, либо же мы аккуратненько с водичкой тоненько перебиваемся лакируемся, слушаемся перетираемся еще раз лакируемся и только потом будем смотреть потому что в эти волокна усадка неизбежна ну в таком состоянии как бы глянцевая ну это примерно так как мы ее будем видеть под лаком да? вот так я вижу какие-то квадраты нитей полторушка это конечно мелковато но это я так, очкую так сказать Потому что стрёмно, цена крыши очень дорогая. Так, возьмем сейчас будем и посмотрим что там. Да. Ничего я тут вообще не вижу. Понятно, что полуторкой волокна так не возьмет. Так, значит возьмем сейчас восьмисотку сухую аккуратненько посмотрим. 800 COVOX, но я ее одену, как бы зажму на твердую часть мерковского брусочка. Потому что местами есть как будто вот выщербленные какие-то вовнутрь. Потому что непонятно, что мы видим. И непонятно, что я на каком слое толщины я нахожусь. Я очень переживаю за то, чтобы не взрыхлить волокно карбона. Потому что если его взрыхлить, оно потеряет свою эстетичность. То, собственно, ради чего люди платят за этот карбон. Давайте плеснем водички, глянем, как оно выглядит. Вроде все так выглядит. Ладно, занимаемся. Буду делать ее, наверное, вручную. Машинкой реально боюсь. Просто боюсь. Вся крыша перебита. Перечухана. Сейчас мы ее еще проявим обезжиркой. Посмотрим, как она будет выглядеть под лаком. Сзади уже обработанный кант. Отворотный скотч. И обрабатываем. То есть, также уже под лак, в принципе, заклеен. То же самое спереди. Обрабатываем, значит, мы на шпателе. Наждачком. Взяла 400 соточку Потому что выдирать оттуда туго. Специально обученный Леклеровский шпатель. Ап -ап -ап -ап -ап, не вылазим. Интересная работка, конечно. Увлекательная. Надо вот это все, что там шелушится, вышелушить оттуда. Потом выйдут. Потом залачить. Все-таки решили посоветовавшись с технологом компании Leclerc, решили делать так. Кроме того, что это будет двухэтапная лакировка, лакировать первый раз будем через 04-122 силер, грунт прозрачный, адгезионник, изолятор. А он имеет прямую адгезию к полиэфирным эпоксидным молом лак напрямую изя за может подскакивать надо, надо залазить тут уже над капотом лазить вычухивать не быстрый это процесс короче локировать будем в два захода фактически два раза будем два элемента таких можно сказать сделаем ну теперь посмотрим тут я все промотовал пролез Посмотрим, как оно будет выглядеть под лаком. Это обычный антисиликон. То есть так, в принципе, проверяются элементы на ровность таким же макаром. Здесь я все, что мог, сделал. Но я думаю, под вторым слоем лака оно перетрется, будет ровно вообще. Короче, не идет там, где под антенкой. Не идет на отрыв вообще никакими способами. Прямо сидит крепко-крепко. И посмотрим как у нас будет выглядеть крыша мы сейчас не обращаем внимание на шагрень мы будем обращать внимание мы обращаем внимание на пятна какие-то полосы от клея то есть на вот это смотрим но такого явного чего-то критического я не вижу Вижу Ну, оно И славно это. Пальцем что-то начертил Это хорошо Значит, сейчас все вытираем Первое обезжиривание после перетирки Будет выполнено Завтра с утра буду красить еще блокировать Ну что, мы уже в камере Оклейка тут не сложная Пленку накрыли Бубушки эти позаворачивали Ивата WS400, дюза 1.5 HD, лаковая, залит 122 грунт, Leclerc силлер Нужен он для того, чтобы создать адгезию между лаком и вот этой полиэфиркой. Лаки напрямую адгезии к полиэфирке хорошие не имеют, а силер в эту тему подходит идеально. Он прозрачный после высыхания, он изолятор, он же усилитель адгезии. там еще грунта. Я 100 грамм на воде. Пройду еще раз эту часть. 100 грамм мне хватило на Нормально пролить крышу Теперь минут, наверное, тридцать Я приду, проверю на антенке, как он высох Минут 30 и разводим лак Так, селерочек отработал Попробовал в районе антенны, не лепнет, все норм Теперь лачок в тот же ствол, подачу на полную Лак ультра-ХС, полтора слоя Первый припыл и сразу в залив Shh. <takes noise> Так, посмотрим Видно на лампу остатки Вот этой структуры, как отрывалась пленка Именно поэтому Мы и будем его весь под перетирку Пускать Потому что оно вот тут видно Структура какая-то Сама структура карбона Как клетка видна Тут этого видно быть не должно Вот тут какой-то как ореол Это все будет жестко перетираться Наждаком крупным Вот ну, там ступенька от того, что не снялось. Ее не видно, она полностью скрывается. Царина крупная упала. Короче, тут в один слой лака, ну, в один проход лаком никак не обойтись. Надо будет перетирка полная, а еще раз перелакировка. Продолжаем ковыряться с крышей. Она у нас просохла, три, по-моему, дня уже прошло. Машина, благо, никуда не спешит. Карбончик хорошо так подпитал в себя лачок. И сейчас его перебиваю, делаю весь равномерно матовым. Как раз все, подготавливаем под следующую лакировку. Делаю это 500-кой ковокс. И 600-кой вручную ковокс. Вот эти вот торсы и вот эти изгибы потом. Так, еще надо дотереть. Где остаются глянцевые участки, это все дотираем. Еще. Чем удобно работать на сухую? Видно все. Вот протер. Все. Чисто. А воду сейчас загоняй, суши, и при этого бы не было видно. Ну что, пора заканчивать БМВ. Подготовленная она у меня простояла а, после 500 и 800 вручную неделю фактически. А, я ее приехал, а, обезжирил с серым с водной бежиркой, все оклеил перегнал в камеру обдул липкой салфеткой обезжирил э, сальвентной обезжиркой сейчас ВС-очка, что-то я бахнул многовато с лочку, мл 920 в полтора слоя обильненько проливаю потому что крыша все равно так или иначе пойдет под полировку мне кажется карбон еще потянет Вот это веник, я понимаю. Полтора слоя. Опана! Лежит, да? Красиво! Ну что, и поехали! Так, сучка, соринка, а. а так карамель хорошая. Ну, вроде бы и все. Торцы не проливаю, потому что с них стечет. Так, да. песня какая-то там сарина лежит. Ну, ничего, это все подточится, подпилится. Будет ляля. Будет пушка ляля. А, не включаю, сейчас выдует из камеры а пыл, не включаю сушку принудительную. Сейчас пол девятого вечера. С утра приеду раненько, посмотрю на нее. Втянула, не втянула. Если втянула, еще слой лака, чтобы мне было, что конкретно полировать. Если вот она в таком состоянии и будет, за исключением сарин, понятно, то оставляем никаких вопросов. Полет нормальный. Все, машин готов отмыт к отдаче. Посмотрим, что мы получили. Мы получили крышу прозрачную, ровную, никаких перепадов, никаких ступенек. То есть все повытачивалось, то за что я переживал. Никаких особо бликов я не заметил. Крыша еще потом приедет на полировку, потому что лак, в принципе, еще сутки даже не прошли, как я его залачил. А, так выполировал, ну, фиброй чуть-чуть царапучей на дополировку придет у нас тут еще куча попутных задач в общем схема сама по себе рабочая применили силер, двойная лакировка с перетиркой спасибо Александру за подсказку с силером я бы сам читал вычитывал бы. и Андрею из Днепра который занимается карбоном за то что он именно направил правильно, я с карбоном никогда не работал он мне подсказал что надо делать и как с этим мне дальше жить и работать как-то так. В общем, всем спасибо за подсказки, за внимание. Всем удачи и пока.